Сохраните ребенку счастливое детство, обеспечив ему безопасность от негативной информации в сети интернет. Перечень информации, распространение которой ограничено и запрещено среди детей, содержится в федеральном законе о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.